Можно я имени своего называть не буду. Я вам фото принес. Там и в усе видно чему я свидетелем стал. Это два героя, самые крутые для меня, известные. Я их как отцов со них почитал. Их обоих, затушкали, прямо на моих зеркалах. Как собак, прости Элога. Как собак брехливых, прости Всевышняй. Пуши скузуют что они тати до да, вороги, а и от женя мне другом быв. Эждень мог бы миром правнить дата перевесит как мешкави. И ветер Юа Качая. Не хочу говорить с вами, злобнивей, убивцы.